Во-первых, я расширила свою инструментальную линейку. Большое количество новых инструментов появилось за это время в моей работе. Во-вторых, конечно, я э, с каждой школой нахожу те пазлы, которые не хватает в моей работе. И, соответственно, эти пробелы я заполняю, либо э, каким, какими-то э, дополнительными. Э, например, там, знаю, книги читаю, либо обращаюсь к консультациям тренеров для того, чтобы эти вопросы все закрыли. Ну и в-третьих, наверное, самое большое и важное, что для меня дала школа, это выстраивание четкой своей работы. То есть это уже осознанный подход к подготовке, к проведению, к анализу проведенного мероприятия. Это уже не случайные какие-то упражнения, не случайные люди. Это уже ну, структурированно и осознанно все происходит. Гарант для меня это профессионалы своего дела, которые подходят осознанно и ответственно к тому, чем они наполняют школу, какими людьми они наполняют школу, кто ведет эту школу.